Здорово. Здорово. Только проснулся, блядь. Ну, я вставал утром за пьемкой, дверь закрывал. Блять, поэтому даже не выспался. Блять. Вот так каждое утро. Как дела, чуваки. Блять. Сегодня будет эфир с пьемкой. Будем смотреть всякую хуйню обсыкать долбоебов проституток и веселиться над чем-нибудь веселым вот. Ой, да будет будет сегодня стрим будет мира охуенный так ровосток не ходил Финал завтра выйдет. Шум диктатор в четверг. Сектор волк и огонь, только сектор дыхалка на первую сторону. Для первого это хорошо. Чисто сбивки хуево Такая хуйня. Говоришь как Жириновский, спасибо. Антон, вот за что ждать пиздатый батл? Да, да, завтра финал. Ну, по идее, если не проебусь. Я это ж не искал, просто похуй. Когда будет состав All Stars? Не знаю. Не думал об этом. Нет, Дипмовец через четверг. Будут стримы с чемпионов второго сезона, да. Привет, жизнь заебись. Надо, блядь, в Викенд Лигу, ебаную, 26 матчей еще играть. Я в ахуя, блядь, пока Владька не вернулся, по-моему, вообще времени не будет. Вот. Так что такая хуйня. На благо я, блядь, завтра никуда нахуй не иду, и вот он будет там, блядь, батлить, ебать, а я буду фифули хуярить. Вот. Мы вчера смотрели с Пиэмом, диповец ну типа на видосе на ви... ну в зале прям было вообще равно это не, там не в обиду вове там или кому-то блядь но на видосе наверное дип все-таки чуть-чуть посемьте не смотрится хотя блядь, наверное все-таки такая хуйня которую ну, либо каждый для себя по-своему оценит Ну, вот но в целом я доволен молодцы оба сделали очень круто ну типа это если доебаться да нерв блядь, заебал ты носки воровать Здорово. Чё, пятый этап? Ну, да, я не считаю там эти этапы, блядь. Red Dead Redemption 2, да, я начал играть, блядь, она охуенная. Она очень крутая. Теперь, ну, мне зашло пока вот то, что я... Мне просто, блядь, я играю в нее, типа, фифу, я никуда не успеваю. Но она пиздатая. Расписание, ну, есть, да, я... что то блядь, просто трою немного. Соля не хуже, чем Сотрикс, ну нет, как бы однозначно, и мы вот смотрели вчера, и у него раунды практически были без проседания. прям интересно было слушать, и смешно, и годно, и разборчик, я вообще думал, что он на Мовцах хуже подготовится, в том смысле, что, ну, это не самый там, для него интересный соперник с точки зрения, типа, что он там, господи, забаткать бы мовца". так что, на они оба молодцы. Ну вот. Я не хочу там завышать ожидания, снижать, мне вообще поебать на ваши ожидания, типа, блядь. Мне Баду понравился, людям в зале понравился. Че там дальше? Похуй. Ну, Пим <пьем> с Гришей об их отношениях... Денира! Денира, не воруй! Об их отношениях у них спрашивайте. Да, этот рэп Йоу Баттл, блядь, я смотрел трейлер, мы сегодня будем обсуждать с в первом эфире. Типа проблема ж не в том, что они есть, вообще поебать, ну как бы, хотя э, все так хуесосили Гуарина, блядь, это, это просто аналог. Но вот, проблема не в том, что они есть, типа, блядь. И даже не в том, что они называют это Баттл Рэпом, хотя это полная залупа, они, они типа говорят, что мы рофлим, да, типа. Проблема в том, что они пытаются навязать точку зрения, что так надо ну, типа, вот своим пиздюкам своим, там, блядь, с кормышем ебучим. Ну, типа, блядь, и это, ну, залупа, блядь, понимаете, это, типа, как приходят, не знаю, какие-то популярные чуваки в какую-то движуху, где, все, ну, как бы, блядь, где все нормально понимают, что к чему приходят, и просто потому, что у них там миллионы подписчиков, они такие так, это все до этого было говно, вот мы сейчас тут просто, блядь, будем угорать, вот так надо, И их пиздюки ебаные, типа, будут, блядь, такие, типа, а нахуй, так правильно, блядь, ну, это злупа, ну, вот, так что такая хуйня, не потому что они есть, да вообще похуй, что они есть, блядь, они половина там, блядь, нахуй, с кремлевскими звездами наебали ходят, там же не в этом дело, блядь, а именно, ну, в таком позиционировании, что, блядь. Вот, типа. Хотя, блять, каждый. Вот многие, кого я видел на этом видосе, батлили на серьезных шаг. Типа, либо они лицемеры и пиздоболы, как говорит Лёха Медь, либо это странная хуйня. Вот. Петуш твой пахан, долбоеб Кому ты пишешь, это, блядь, чушка ебаная. Ой, блядь. Почему, я не позвонил? Потому что, блядь, не позвонил. Боже, он болеет, блядь. Толбоебина тупая. Привет, девочка, привет. Заебет быстро этот угар. Да, блядь, и как сказать? Это как, может, она быстро и не заебет. Это как вот цирк со звездами, танцы со звездами. Ну, типа такая такая же будет хуй дрень, блядь, скорее всего. Вот. Она не заебет прям быстро, я думаю, будут смотреть ну, вот. просто я же говорю проблема в том, что они пытаются на своих пиздюков навязать вот эту точку зрения, блять, да делайте просто типа, окей, вы угораете вы об этом говорите, типа, угораете, хуй Нахуй нахуй пытаетесь, типа, блять сказать на свою большую достаточно аудиторию, что, типа вот так надо, ну, блять камон, чуваки Стрим Смакофи в Сирии. Аху его знает, он обиделся же, блядь. Хотя она за не смешная, потому что... Когда стрим... О, стрим сегодня, первым будет стрим. Как ты Диктатор? Шум, блядь. Ну, на видео он будет пизжа. Мне в зале понравилось, но на видео он будет пизжа. Я так думаю. Ну, типа это, блядь, я же говорю, я просто типа, считаю, это хуёво. Это как если бы я пришел, допустим, вот прикиньте, вот есть видеоблогеры, да, блядь? А, да, блядь, кто такой этот Руслан Смс, я вообще не ебу, кто это, блядь, меня вообще похуй. Просто прикиньте, я прихожу, допустим, в блогерскую тусовку, а они, допустим, ебут матерей там друг друга все. И будут друг друга все матери и считают, что это нормально. Ну, допустим, просто вот к примеру, блядь. И я такой прихожу, и говорю, так нахуй, вы до этого все были неправы, блядь. Ну, я такой со своей там аудиторией какой-то там, блядь, отбитой. Говорю, вы все были неправы, за это надо бить по ебалу. И, блядь, и заставляю это, не знаю, бью поебалу за это, заставляю других за это бить поебалу. Вы все были не про. Они такие, блядь, да мы всегда ебали матерей, чувак, что ты чё вообще пришел и затираешь свою хуйню какую-то, блядь. А я такой, да мне поебать, у меня вон там БК блядь, у меня нахуй, хуй знает, и долбоебы со мной тоже популярные тусуют. Мы вот считаем, что надо бить поебалы, и начинаем пропагандировать эту хуйню. И наши фанаты такие, да, в видеоблогинге надо бить за эту хуйню. И типа, блядь, это шляпа какая-то, ебаная, блядь. Кстати, норм разъебали стол, реставрали, говорили, что-то насчет этого. Не, я не, в, я не знаю, типа, блядь, мне кто-то там, блядь, напел, что ли, Сектор в черном списке. Но я не, не, не в курсе, не уверен вообще. Ну вот, так что, такая хуйня. Рамира Смуфасри, Волк Сектор. Ну, мне, для меня Волк Сектор. А там в душе не блядь. Так что, такая хуйня, пацаны, блядь. Но Сектор сам Юлика смотрит. Да нет, вопрос не в том, что, блядь, я тоже могу посмотреть какие-нибудь там сердца за любовь ебучие, блядь, там поугарать. Вопрос же не в том, кто смотрит, Юлика или, блядь, что-то еще. Вопрос в том, что они, блядь, потом начинают страдать хуйней. Типа, может, у него есть нормальный развлекательный контент, понимаете, блядь, типа его, блядь, ролики. Ну, вот. Так, такая хуйня. Афиша, блядь, я хуй знает, на следующей неделе, наверное, блядь. Наверное, на следующей неделе. Золовуричка, привет. Ой, без темки скучно, нахуй. Что, сегодня смотреть будем? Ну вот эти рыб хуел блядь, посмотрим. я а дальше не знаю, блядь. А ты не в чем на списке, а балбиск там тоже. Блять, походу. Но я не хожу на версию по другой причине. Типа я в душе не был в каком я там списке блять, вот. Но я сегодня еще на стриме об этом скажу, наверняка будут спрашивать. Такая хуйня. родеградашн Дэйшн пиздата. Пиздата, блять. Вот. Я, блять, типа, эй, хуй нахуй. Вот. Как хуя чихаю, блять. Я говорю, блять, сука. Я, типа, в таких играх, блядь, с открытым миром Не знаю, как все лучше вести, как герой или злодей, блядь Меня вот это бесит сюда, блядь Так, Светворог, не хочешь на стримке залететь? Нет, блядь, он, он как-то даже проебался даже один раз Должен был залететь, но, блядь, не судьба По каким критериям будем выбирать 8 Лучше По моим, блядь, по каким? Ну, это, типа, довольно-таки очевидная хуйня Uh, Батл один раз в неделю. Спасибо, буду здоров. Uh, да не звал меня ресторатор судья, Я не знаю, блять, нахуй он сыт лучше кому-то, ну, типа, или это он рофлит, так он не звал меня судьей. Или я не помню, в каком бреду это было. Типа, в каком наркотрипе я находился, блядь. Что я забыл бы. Вот. Я не говорю, что я бы согласился, но, блядь, меня никто не звал. Типа, что за хрень? Почему меня заебут так, как будто типа, блять, меня спрашивают, я говорю, меня не звали, типа, а чё престаратор пиздел, блять, а чё я бы пиздел в таком случае, чё, мы ебнули, что-то, бро, как не стесняться и зачитать перед друзьями, блядь, лучше стесняйся, нахуй, финал завтра выйдет, да, устаканилось, все заебись, все заебись, так что живем. Ой, блядь. Ой. Ты вообще не будешь ходить на версию, просто последний раз не был. Не, я вообще, наверное, не буду. Ну, я не знаю, жизнь как сложится, сейчас не буду. Вот. Что скажешь по парам сезоне? Я скажу то, что мы сегодня их будем составлять с, Влад, с Владкой, блядь. Вот. Будем сидеть. Там не будет как бы чего-то такого. Ну, то есть в межсезоне это будет, по сути я дам некоторым шанс некоторым типа, повторную ну не проверку в смысле вот блять ну, типа как кэлпин сделал круто в прошлый раз надо ему еще дать момент типа допустим типа, да АО нужно реабилитироваться за полуфинал ну и так далее вот как бы, плюс мои эвенты будут там будут прикольные баттон там не типа на это нет ставки что это типа блять самый огонь самый огонь то у stars будет ну с точки зрения вот блять пар как бы вот такая хуйня я только проснулся блядь. На, на там будет и межсезонье Регван перемешку, типа, бату Вот. Как я... Никак не отношусь к Ростовелю, блядь. Тут вообще никак. Третий сезон будет, разумеется, блядь. Потому что РБЛ, ну, вот, блядь, из-за КПЛы Никто, да, не открывает, блядь, столько, сколько РБ, либо не, ну, как бы не, у нас чуваки, либо мы открываем кого-то, либо они развиваются, у нас круто Типа, блядь, скажите мне, ну, если на то пошло, да, блядь, вот я просто понимаю правила игры, блядь, не понимаю свой труд Скажите мне, кого за два года открыл Версус, или кто ну, развился на Версусе за два года не знаю, типа, блядь, простая, это АКПЛ Я бы приводил другие примеры Слово СПБ загнулось, блядь, открыв там Сеймура, блядь, не знаю, с Катровайсером Матсилы Кто еще? Кто еще, блядь? Нахуй, кто там АКПЛ? Слово я вообще уже не помню, что делает Вот, блядь И типа, как нахуй не делать третий сезон? Кто будет, блядь Каких-то новых ребят, блядь, создавать? Ну, в смысле, открывать, давайте. Безумно. Ну, Миксима кофе, вот в том-то и дело, блядь. СП, блядь. Ну, вот охуять, да, состав. Пух не развелся, пох делал, типа, также же нормально, блядь. Он, не, он на Москве не хуже делал, блядь, чем на версию коман. Это, типа, очевидно. Рекеев это второй сезон, я сказал, с третьего сезона. Парагрин и Бови на версии раскрылись Ну, с Бови вообще не согласен Типа, очень притянутый за уши персонаж Ну, пара, Парагрин Разве что, блядь вот И то, но ну, он, блядь, был сформированным Чуваком, то, что он просто там делает Чуть попизже батлы Он же там не на голову выше сильно Бодибеги не устраивает на каждом шагу Типа, он, он развился, да, там, блядь Но Это, как бы, как сказать, блядь Хуй знает, заслуга ли версия вот у меня нет такого, такого блядь, прям в пашке. Вот. Да, плендет будет на межсезонье, пацаны. Все, заебись. Мы решаем с, просто с парой для него. Вот. Я вроде как придумал, думаю, что... Ну, там особо неху думать было, потому что заебись будет. Нет, а больше не будет, слава богу, на РБЛ. Вот. Да Мирон не будет со мной баттвить, зачем ему это надо? Я не говорю, что мне это прям надо, но ему так думаю, точно не надо. Да я ебу, о чем было бы в Юз дудио, хуй знает, чувак, его бы не было, блядь. Когда выйдет батл Дипа пойму в ну, какое это число, я считаю, восьмое, по-моему, если не ошибаюсь. Ну, как бы, блядь, и просто, ну... Я просто понимаю, что мы хуярим, мы работаем, мы делаем дело, блядь, и все, нахуй. И при этом, блядь, я, я считаю, нас самыми пиздатами. Да, Данирка? Я Денирке купил, пацаны, удава, нахуй. Просто, блядь, нескончаемый, ебать его в рот, удава, блядь. Посмотрите, блядь, какая огромная охуяня. Денирка играется. Вот. Сотников, своего первого батл, наверное, было что делать лучше, чем ну, сколько были. Тот же мать, да почти все, блядь. Ну, давайте говорить, прямо, у нас почти все стали делать лучше. Либо делают лучше. Очевидно, блядь Просто я не хочу, типа, блядь, чтобы пацаны в чем-то нуждались. Я для них, типа, буду делать пиздато. Буду стараться, блядь. Вот и все, как бы, потому что я понимаю, что мы это, блядь, и они, и я, как бы, да, совместно, блядь, мы это выгрызаем, нахуй, это место, блядь, под солнцем, мы делаем, действительно, пизда-то, но у нас, типа, нет какого-то такого пиара, мы никогда за этим не гнались, там, было, типа, как на Рэп Йоу или на Версусе, блядь, что там, Оксимирон нас пиарит, или, блядь, там, блогеры пиарят, нихуя, мы своими силами, блядь, ебашим, пускай у нас там, блядь, 50-100 тысяч просмотров, там, ебаных этих, блядь, не знаю, 200, там, какие-то батлы и так далее, блядь. И, и типа, нас не обсуждают какие-нибудь девочки, блядь, в пабликах, нахуй. Но мы при этом делаем ебаный батл рэп, блядь, и будем его делать. И поебать там типа, на всю остальную хуйню, блядь. Просто я, типа, не позволю, блядь, каким-то васям блядь, базарить, что, типа, они там хуй знают. Ну как сказать, что типа, блядь, да кто такие РБЛ? Да РБЛ, блядь, те, кто нахуй делает батуре, блядь, чуть ли не единственные в этой стране, блядь. ⁇ ба, народ нахуй. вот, такая хуйня. Поэтому, блядь, делаем, мы будем делать нахуй. И в рот мы ебали все эти, блядь, хуй знает Показатели там, блядь, в просмотрах и в прочей хуйне. Заебись, если они будут, не будут. Буду. Ну что, блядь, мы все равно делаем то, что, блядь. Это самое главное. Я делаю бада потому что я его люблю. Вот в чем хуйня. Понимаете, блядь. Я не делаю вроде бабок, блядь, не делаю вроде угаров, не делаю вроде, блядь, еще какой-то за Я его делаю, потому что я его люблю, блядь. Вот в чем суть, блядь. Да пусть уебают, ебать. У нас, с нами, наши пацаны всегда останутся, блядь. Я уверен, типа, либо, блядь, как бы вернуться, да, там, блядь, как типа Влада. Влад Чисак Батвит на сезоне, вы что думаете, он, блядь, не вернется на Рэбл, типа, он такой, все, я на версию Батвит, да не будет такого. Ну, либо, блядь, иначе я этого человека не знал. Вот. Такая хуйня. Наши пацаны, блядь, они будут, есть у нас ребята, как бы, да, блядь, многие, которые видят, типа, как я стараюсь, и понимают, что им здесь все заебись, это их хоум, блядь, ебта. Такая хуйня, поэтому, блядь, не парясь. Да, Сеймур будет батлет на РБЛ. По крайней мере, мы с ним об этом договорились. Ну вот. Я думаю, что ничего не поменялось. Главное, чтобы не спиздили овода, блядь. Ну, овод был не так уж и плохо, на отборах. Понятно, что, типа, как бы подвело его волнение в ТОП-16, но всякое бывает. Ну, вот. Он не был ужасен, то есть его выступление. Не... Не было отвратительно. Давайте прямо говорить. Да, меня Спаситель кинул в черный список, блядь. Я хуй знает, видимо, трусы поебалы, ну, не знаю, оставили психологическую травму у него, блядь. После звонка, когда я мовец с сектору звонили, он его типа не гнобили, ничего ему не сказали такого, блядь. И он меня добавил в черный список. Ну, блядь, сразу видно, хохол, блядь. Коснарт, слушайте, я обсуждал с Коснартом, мы ни к чему то толком не пришли, я вот завтра, наверное, буду спрашивать у него, вот, вот. Типа мы пришли к тому, что он подумает. Вот. Я не был на четвертом этапе версии, не в курсе. Буду еще быть бороться на рыблю. Да, блять, главное, чтобы это было интересно. Типа мы делаем, когда вот новый формат какой-то, или ну, отходим от классического формата, мы же не просто лишь бы сделать, типа мы стараемся, чтобы это было интересно. Вот. будут еще малолетки на баттлах будут, блять реально кинул через после стрима ну да, блять, но я же говорю это вот эта клетка, нахуй она меняет людей, которые там стоят блядь. Вот спасителя загнали туда, блять надо, блять, видосы публиковать, нахуй, сейчас я, блять найду видос, где-то Коля мне кидал как спаситель сидит в клетке, блять вот Будет ли Пачук еще РБЛ? Я думаю, да, просто у Пачуки сейчас другие дела по жизни. Я за него искренне счастлив. И рад, как бы, блядь. И вся хуйня, ебать. Это единственный, по-моему, чувак с Москвы, с кем я поддерживаю, как-то, связь. Вот. <связь> <связь> Такая хуйня. Да ты не мне это, пиши, блядь. Я не собираюсь клянчить. Там, давайте сделаем кроссовер, блядь. Туда, нахуй, пиши, блядь. Ну, мы обрисуем потом, как мы видим, все. В начале года, пацаны, завед... ну, да, в январе месяце, короче, заведем шарманку, нахуй. Привет, Челяба, привет. Когда уже с Эймурой, да скоро. Сектор, я думаю, да, будет на битах, скорее всего, по крайней мере, ему понравилось. она моя да, хуй знает. Я, честно, не в курсе. Ну, работает, живет. Да. Туда же, куда одевались многие батлеры. Для кого-то это когда-то, конечно. Кроссовер со словами нет, не хочу сделать. Потому что, блядь, во-первых, там один, них организатор, или кто он там, исполняющий обязанности, организатора, он какой-то сгорающий чувак, у которого... Ну, явно какое-то ко мне очень странное, странное какие-то чувства, блядь. Я просто понимаю, что у него его немного типа кроет. Я не люблю таких вот пиздюков. Ну, вот в плане поведения, в плане взглядов на жизнь. Я не знаю, как с ними строить дела типа, вот с, с пиздюками какими-то. Вот. И, ну, плюс, блядь, кто там нахуй батлить будет? Серьезно, блядь. Сектор не будет против нас батлить, Парагрин тоже, блядь. Типа Шум тоже. Кто, блядь, там остается сотников не будет. И пиздец, какой смысл там красава. РБУ за этот год недавно от сомнительных бадлов. РБУ вас два года уже спасает, блядь. Пора уже признать, что, блядь, мы не в роли шлюпки нахуй спасательное а Мы корабль, еб такая хуйня. Смотрите, насчет, типа, Тирепса, вот вопрос, блядь, что я сказал про поха и Мирона, типа, и не сказал про Тирепса, то пора, допустим, Рике дать хоть какой-то отпор. Тирепс не Батлет, не Батлет и не собирается, насколько я знаю, и он не будет против Фрэйбога батлить. Раз. Рикеев, я считаю, что, блядь, что-то может, но мне кажется, что он все-таки свой вот этот прям охуенный скилл проебал. Два. А топор, на мой взгляд, ну, блядь, его батл с Убиваном, это дайвер и вот этот вот весь пиздец, это типа показательная хуйня, он отстал от батл рэпа. Три, у него вообще шансов нет, на мой взгляд, батле. Против там сильных батл рэперов. Ну вот, это моя точка зрения. Да, воскресенье, финал. На треке нет времени. Иногда есть желание что-то там высказать какие-то свои мысли, но просто нет времени. Организатор, ну посмотри на меня, блядь, неужели видно, что это легко, когда ты один, блядь, пиздец, 140, нет, не вот, нечек, правда, видел два батла, по-моему, что нет, со мной никто не советовался, ой, его, блядь, на что-то он там, короче, обиделся, что-то ему не понравилось, что я сказал про мультиварку, блядь, как бы. Скатерть, дорога. Сейчас читаю эту автобиографию Златана Ибрагимовича. Я Златан, которая. Вот такая хотя. ресектор, да, хуй его знает. Пилюли до таблетки, пилюли до таблетки. Из-под типа, это редкий блядь. Ой, жестко. Почему рестор так не хочет кроссовер? Блять, ну я не знаю, типа, причину истину. Потому что понятно, что мне ее никто озвучивать не будет. Я думаю, что все-таки они не видят выгоды с той точки зрения, что, блядь, мы им там подарим какой-то оверхайп. Видосы эти наберут нормально. Ну, типа, не, не меньше, чем сейчас набирает вирс. Реклама также в них может продаться, все охуенно. Ну, от логически, да, думаем, блядь. То есть, да, мы им не сможем... Типа, они думают, что они просто будут брать любых чуваков, с когда захотят, и они у них будут баттлить, и нахуй им кроссовер, где они могут обосраться. Типа, у них такие мысли. Это неправильно хуйня. Ну, На то, что ты его прилюдно начал читать. Да что значит прилюдно, блядь? Он баттлит, нахуй, это проело, блядь. Он баттлит с судейством. Это логично, что, блядь, если его судят, да я вообще мог сказать, да это это вытескать полное говно. Я вообще хуже батла в жизни не видел, блядь. Потому что я сужу этот баттл. Типа, блядь, ну, ебаный в рот. Ну, я не знаю, что, блядь, с этим баттл рэпом. Давайте целки еще рвать тут, нахуй. Что за пиздец, блядь. Жаба будет на РБ? Вообще не знаю. Думаю, что да. Родет Редемшн, нахуй, Назови те, который ты выставил против бойцов Мирона и Смоки. Бойцов... Против Макофе и Майлза, блядь. Ну, сложно сказать, конечно, кто, кто осилит. Ну, а что, сектор в третьем раунде скандировался второй раз не понял. Ч ⁇ ну, гений качать его. Ну, так. Сеймер будет на РБЛ, да. Позвал ли ты Династа или Любовина Лига-1? Нет, не звал. У них сезон еще когда их звать. Джимми не уебался, какой гел. Скриптонита слушал. Ну, слушал там что-то. Типа не скачет прям. Зависаю, слушаю, сижу. Джелл Старса, сколько лет будет посвящено? Три. Как думаешь, кто в финал выйдет на версию? Я за Владьку. Я за Владьку. Пусть ебет там всех. Вот. Я за Владьку. По-моему, Верс не хочет просто обосраться, и БРБ будет мотивация развивать, показать уровень на большую публику. Так у них тоже, блядь, должна быть мотивация писать нормальные текста, блядь, и баттлить нормально. Типа нет не лучше мотивации, чем сильный соперник, блядь. Если условный там, блядь, микс, не знаю, МакКофи, блядь, Дропов, кто там, блядь. Они такие стоят и понимают, так нахуй против меня там сильный чувак какой-то, который, блядь, в баттлрепе считается крутым. Я должен не обосраться, я должен написать пиздатый текст, я должен отстоять свое, блядь. Типа, вот так это работает, блядь. Вот и все, нахуй. Огил писал, что за слова про бежутки будет спрашивать тебя. но почему-то еще не спросил. Да, блядь. Да, да, Спрашивал-ка, не выросла. За, за Какие, блядь, это слова, будет спрашивать. За то, что я считаю, что он обиделся. Да мне по хую, блядь. Вот, то есть, ну, блядь. Нужно понимать, один простой момент. Вот чувак ушел, да, блядь, там на другой проект, блядь, не знаю. Ну пусть идет, мне вообще похуй. Типа, у меня интересуется, блядь, почему он ушел? Я объясняю, как я вижу, блядь. То, что он ушел, у меня вообще не колышет, блядь. Ну он, типа, не имел какого-то там серьезного значения на проекте, блядь. Ну ушел ушел, блядь. Если бы условно Дипэксенс ушел, я бы, наверное, охуел, блядь. А так, блядь, до свидания, как бы, и вс, блядь. Батл Шума на следующей неделе. Кого из РУСРЭ послушаешь, хуй знает. Кто будет на All Stars, по нему Пема, дипломовца и керамбы узнаете. За себя и за ты лучше. Спасибо. А, не в курсе, что там с вами МСК По-моему, это ивент только. сезона не будет. Хотя я точно не знаю. Афиша All Stars, когда это следующий год. Да и похуй, деньги есть. просмотр. Деньги, просмотры есть и спонсоры, и все. Ну, вот, блядь, в этом и шляпа. Поэтому, блядь, когда ты, типа, поднимаешься. Типа, когда ты хаваешь всю эту хуйню изнутри, блядь, ты понимаешь, какие-то приоритеты, блядь. Не изнутри, там, типа, ну, с самых низов все, блядь, за Мне кажется, что они боятся, прилив Хайп ПРБ, люди поймут, что верс-хуйня. Может и так. Ну, типа, может быть. Ну, и даже все равно позиция трусости как-то не крути. Вот. Блин, смотри, т -т -т, забадлил бы cents, не говорю, как тебя шубит. Я нормально не послушал. Я ничего не думаю по поводу Майка Загубного. Третий раз ты пишешь. Майк, остановись, я ничего не думаю, блядь. Отряд заметил, путей бы пошел, нахуй, его сосать. Это комментарии читаю Как тебя новая минема, я не слушал, жаба на РБЛ отвечал. Его значение будет на РБЛ. Не знаю, понятия не имею. Толхану на повлияло. он уже на Санька не собираюсь ни на кого влиять, ни у кого ничего просить, блядь. С кого вообще хуя? Почему я должен, блядь, там, типа, ну, пожалуйста, блядь, давайте повлияем. Да нет, нет, ёбаный рот. Как бы все взрослые мужики. Были даже сами отказания на All Stars. Но, блядь, пропустить All Stars, я вообще не знаю, кем надо быть, типа, если ты фанат батл чтобы пропустить All Stars. Это, это типа, прям... Квинсистенция, блядь, или как правильно, квинтэссенция, нахуй. На какое время All Stars придется? Но ну, это будет с э, конца зимы, с февраля, да, где-то, если все по плану пойдет, и где-то до, до конца весны, вот так, как-то, например. Они просто не видят большой выгоды, вот, все, наверное. Да дело вообще не в выгоде, блядь. Вопрос же не в выгоде. Здесь татар, те же самые ролики, те же самые бабки, те же самые просмотры. Вопрос же, не выгоде, а в крутости, что это надо делать для зрителя, блядь. А что для зрителя? Эми Офишил заебется спасать версус с три года, блядь. Он просто устанет, блядь. Вот, посмотрите, мне пишет какой-то хач. Почему ты двуличный? Бату волки сектора просто фейспауп. Ты бы на стриме так хуйсосил этот бат, если бы он был на версии. Нет, просто ты у тебя что-то с головой, чувак. Ну, типа, это очевидно, хуйня, что проблема в тебе. Кто звался Вергон на площадку? Он сам, блядь, просился, я не звал его. Ну, типа, как относится к ним, ёбаным шуточкам? Я это говорил бы на стриме, смотреть, по какой системе у Старс будет работать турниров. Одна четвертая полуфинал, финал. Блядь, ну, выйдет, послезавтра финал, и там я прессовал. Посмотрите, блядь. И мы уже будем анонсировать. Так, Блять, владька только вечером припиздит, пацаны. Мне сейчас грустно. Я понимаю, что надо сейчас выберить пиздюка. Что-то пожрать, блядь. Нурлан, блядь, как этого Хача забанить нахуй пошел нахуй, идиот, блядь топорылый Ой, блядь. нет, не переживай Савергон говорил, что хочешь попадать в Экапальне, дашь его шанс вот, блядь, я сомневаюсь типа, вот, вот с этим надо прям очень сильно думать Red Dead Redemption я уже играю. пил вчера, да. Я вчера вообще что-то, блядь, то вискарь хуярил, то пиво, блядь, пиздец. Вот. Сотников, конечно, будет батлить. Разумеется. Я думаю, что, блядь, или на межсезоне он залетит все-таки. Или. Ну, типа, мы ему будем дальше делать батл, определенно. Вот. Ну, молодец. Типа. Чего? Посмотрите, у меня Данирова говорит. Все, пошли. Гулять идем? Ты гулять хочешь пойти? А чего ты башкой крутишь? Сейчас пойдем гулять. Да, сейчас гулять пойдем. Да будет, будет сегодня стрим. Да? Салам. Сотников нормально подготовил. Так в межсезонье и в следующем году будет Оп, оп, блять. Данирка. Данирка. И, э, да, да. Саламуля. Да, блять, да пора, но должен догуляться. Да, да. Да, освещение мне тоже на исходниках понравилось. Денирки полтора года. Биголь. Кусался тебя со злака. Нет. У меня нельзя сбиться. Чуваки, я, короче, погнал, блядь, потому что, ой, блядь, сейчас толстячок-то пока освободится, надо будет поехать пожрать день вот с ним, блядь, а он уже скоро освободится. В этом году будет два ивента еще, ну что нахуй, как, как не будет-то, блядь, будет? Почему он вообще не лает, ты его запугал, что, еблоко, он, блядь, лает так, что ты охуеешь, блядь. Короче, блядь, погнал я по Ой, блядь. Сука, как жалеть нахуй вставать, блядь. Сейчас Надо просто выгулять мелкого. Типа, вот сейчас три часа дня, блядь. Владька сказал, что всем освободится. Вот мне до семи надо выгулять мелкого, поиграть в фифулю, блядь. И, и поехать за Владькой день покушать, блядь. Да не воруй. ворой. Денира, сейчас уже идемся. все, давайте, пацаны, на связь, короче, блядь, ой, блядь, как я не люблю утро, я ебал просто, ой, да, блядь, хуйня, когда, блядь, спать хочется, нахуй, ненавижу, блядь, утро.